Здравствуйте, меня зовут Лукина Марина. С 2015 года я, мой муж, моя дочь, лечим зубы в клинике 32. Замечательная клиника. Наш лечащий врач Дородных Валерия Вадимовна. Замечательный человек, очень замечательный, самый лучший специалист, какие мне только встречались. Очень отзывчивый, тактичный врач. Всем советую эту клинику.